Вот так вот Всем доброго здоровья Вы попали в самый разгар Серьезной работы Цементной работы Успеваем делать До морозов как обычно, осень пришла, все заработали в три молотка. Чем летом занимались, непонятно. Ну не, на самом деле каждому времени, с, этот, времени года своя работа. Летом своими делами занимались. Наконец-то последнюю бетонную работу, которую должен был сделать уже несколько лет, не могу, вот, руки дошли. Значит, техническое крыльцо нужно, стеночки бетонные. И потом уже крыша будет вот рецепт простой, три к одному. Одно ведерку цемента, три песка и четыре щебенки. И все. Стройка кипит, как в Мариуполе. Очень быстро, так что мне некогда. Все, давайте, дай бог всем силы. Вот, и я надеюсь, что мне тоже хватит силы сегодня дать пятилетку за несколько часов. Вот. Ну, потому что надо потому что все потом будут холода и дождики пойдут сегодня и выходим в последние теплые погоды делаю костертическую вот чуть-чуть жестоватую чтобы она легко туда проходила места там вот, опалубкой все укреплял потому что опыт уже есть когда строили дом делали вроде сильно опалубку на самом деле у бетона такая э, сила такая большая мощь прям разрывается вот поэтому как только мог укрепил ее чтобы никаких эксцессов не вышло и в этот э, бетон мешал. У меня помощника кто только кот один. Куда пошел, эй? Будешь и самому все делать. Что будешь делать? Я думал, реально пришел помогать. А Что-то он не ошибка. Не ошибка с него помощник. Я сначала думал взять этот ну, вибратор, приобрести, вот, чтобы это лучше утрясалось. Вот, а вот он, в принципе, посмотрел так вот, как бы смотрю на руку, трясется, думаю, а пойдет нормально. Разберешь вот так вот эту. Вот, вот, вот". Так что пришлось тратить деньги. Значит, этот момент его интересный, здесь старые постройки были, те, кто начинали сначала строиться в Потеряевке, там, с 91 -го года. Вот, и как-то так получилось, вот так бы на метр больше бы отступил я, ну, и крыльцо можно было бы вот это технически чуть пошире сделать. Вот. А тут, когда начал раскапывать потом, копаю-копаю, о, смотрю, а тут в тут фундамент. Ну и как бы уже куда ты его уберешь, его никуда не денешь. Ну и ладно, сделал ширину насколько смог. И в принципе он мне вот сейчас помог вот в опалубке. Видите тут все это, подкладушки кладушки всякие. Все пошло в ход. И чурки, и всякие доски, и все-все. Главная задача, значит, удержать опалубку, чтобы она выдержала, и все. А потом, понятно, все это разберем. Потому что сила бетона очень большая. И если она разорвется в момент, о, дело будет. Мы когда делали вот этот цокольный этаж, у нас тоже получился разрыв несколько факторов в совокупности. Э так, совпало. Значит, там милая дощечка была. Бетон микстером лили. Чуть-чуть побыстрее микстер скорость включил. И она и сломалась. Вот. Ну хорошо, там небольшой участочек. Быстро-быстро там все это э пришлось доделать. И был народ. А сейчас я один, поэтому. Поэтому мне просчитываться нельзя никак. Так, ну что, все. Вот результат трудов праведных. Тут вот маленько так чик, такая выемка прикольная получилась. Ну, наверное, расперла эти доски. Ну, в общем, слава богу, так уже можно выравнивать, порядочек наводить и дальше делать крышу, все дела.